Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. Здесь мы зарабатываем криптовалюту в интернете бесплатно и на криптовалюте. Так, ребята, есть интересная очень даже раздача, в которой я вам советую принять участие. Есть тут некоторые моменты, которые вы должны по-любому знать, чтобы потом не было никаких там вопросов. Поэтому, ребята, давайте смотрим видео и решаем для себя, надо оно вам или нет. В общем, это Airdrop. Нужно скачать приложение Установить его к себе на телефон Ничего нового За это вам дают поинты, 10 поинтов И потом, когда придет время раздачи То будут раздавать токены В соответствии с тем, сколько у вас поинтов Итак По этой раздаче Dominate Wallet называется Это уже не, не, как бы не новый кошелек Там куча всего внутри Скачайте, посмотрите Сейчас я не буду все это показывать Я просто вам быстренько расскажу, как это сделать А дальше уже как бы разберетесь, там абсолютно ничего сложного нет. Просто скачать приложение и там вот, пригласить одного человека. Все. Смотрите. Устанавливаете приложение на Android или iOS. Запускаете, жмете Join. Ну, то есть, когда устанавливаете, ждете, пока прогрузится. Затем слева сверху три полосочки будет. Внизу на синем фоне жмем Secure Account. То есть, когда зайдете, да, у вас... Будет, ну, как в любом приложении, вот здесь в левом верхнем углу, такие три полосочки. Вы нажмете, откроется меню, и там внизу будет Secure Account, синеньким таким. Вы нажмете, и смотрите, ребята, там нужно будет установить пароль. Придумывайте себе пароль, как только вы, ну, два раза его будете, типа один раз придумывайте, второй раз подтверждайте, что действительно такой вы хотите. Там даст вам фразу 12 слов. Обязательно эту фразу нужно скопировать и где-то сохранить или на листочек записать именно под это приложение. Если вы потеряете, то вы не сможете восстановить э, свой кошелек. Это в любых кошельках такое есть. То есть называется сикфразда и обязательно ее сохраните, чтобы не потерять. Дальше. Есть одно обязательное условие. Нужно пригласить минимум одного друга. Ну, э, и вот рекомендация, как я уже сказал, э, выполнить раздачу, Point, который мы получим скоро будут конвертировать монеты до Майн. Как это было с Trustvalid и Сейфопал. Эти две раздачи я пропустил. 350 раз пожалел, потому что на этих раздачах люди заработали дофига денег. Поэтому после вот этих двух я уже не пропускаю раздачи от, подобные от кошельков вот таких. Потому что они могут жирно раздать и токенов, и они могут стоить денег. Это уже не какая-то бум... на бумаге что-то там непонятное. Это уже готовое приложение, реальное, рабочее. Все там четко, так что думаю, надо-ка качать, тем более тут уже более миллиона скачиваний и еще жир-жирный, что здесь три уровня партнерка, то есть вам достаточно пригласить кого-то активного и все у вас будет хорошо, вы будете зарабатывать еще на двух уровня, уровнях, уровнях э, пойнты, то есть тоже очень и даже неплохо. Так что думаю, ребята, стоит стоит поучаствовать в этой раздаче.